БАНДЕ ГУРУ ПАДАДДАНДАМ БХАКТА БИНДА САМАННИТАМ ПРАФУМ БАНДЕ НИТТАНАННДА САХОДИТАМ СЕ НАНДА НАНДА НАНГВАНДИ РАДИКАХАЧАРНА ДАЯМ ГОПИЖАННО САМАЙУКТАМ БИНДАВАНАМ МАНУХАРАМ Ванша калпатару в бевача. Патитаананг пабуни бхавишна вибью. Намо нама. Муканкаро тивача лангпанглангхит грим. Ятхи патам Сновактипади деви саттаватвейи наму нама Нараяно намаскитто норончайва нороттамам Девингсара сватингве сам дато жайо омудирет Шанкитане кишно кату пу деше Говрияпатрасшубкаасане Богти промудакше жагударуну дейям сада паривабнно мабистудум те таас вадам свабиренчанутам сараням битати хм Бисфорджи так и мапига поводу ушва дерши, Пуруна, Рагара, Сасагара, Сара Муртихи, Сара Дикама и Каданка, Сри Кришна Чайтанна Прахунета Ананд Шьяддайтагада Дарсивасади Гаура Бхакта Винд. Харе Кришна Харе Кришна આજनલમત भજ કન ક बदाત શંકત કબત कમलाહতাक्ष Hare rāma, hare rāma, rāma rāma, hare, hare. Бхаван рупен садан нра нам Ганга таранг рамания чата Ваки саджива дони, лакшмиер жас чавакшаси, ясьясте хиде санбиде, твам нишингамахамджи, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हर न हम इज्जा प्रजाति भयं तपसो उपसमीन वा तुसे यम सर्वभूतात्मा गुरु शुशो सयाजता न हम इज्जा प्रजाति भयं Tapasu Upasame Tu Syam Sarabhutma Guru Shusto Sayayatha Gaurya Goshtipati Sisila Bhaktisidhanto Sar Shotigoswami Jagupa told in the way of our Harivajan automatically money position Everything can come. You need not be busy with that. All these things. <laughs> God, <laughs> you go sleep. What he said, silent, a time, said, "Dhan to Saraswati Goshamitakupah Jagat Guru Paramangshajagat Guru." Who did go sleep? What Saraswati Goshamitakupah Parakupah." He на пути нашего Харибаджана автоматически деньги, слава и все остальное, но само придет нам, не нужно стремиться специально к этому. Я знаю, вы заняты к как, стремлению к какой-то материальной славе, не заинтересованы в обычная материальная ничего хорошего не принесет, на обычные слова, материальная, на подобные с, праздником. с праздником. ничего большего вы от нее не получите. Иногда можно видеть, что некоторые под видом проповеди только занимаются сбором денег. И с чего говорит, на пути нашего автоматически Лабхапуджа, практически все придет. Но особенность врачного в том, что они никогда не принимают это как личная собственность. Они это все they передают, всю Лапху Боджи Пратистху, передают гордое в Гуру Варге. Они не ставят это к себе в заслугу. Если кто-то выражает почтение, поклоняется, они все, Они воспринимают это как поклонение тому изначального Гуру, они не себе не понимают, что это все происходит. Мы всегда совершаем большую ошибку на пути нашего Харибаджина. Мы не можем понять, что без... Growing actual relation with не не развив подлинные отношения с, с, с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, мы не можем начать Харибаджан. Сколько любви, сколько привязанности у нас есть к Гуру и вам. Это главный факт на пути нашего Харибаджина. Бхагаван не заинтересован ни в чем другом. Бхагаван заинтересован только в этом, в том, сколько любви, сколько привязанности, сколько мы, насколько мы посвятили себя чистым Гуру. Вечно это главное, не иного. И, и, да, и даже этого мы не можем сделать. Мы слышали каких-то великих вещах. Но доказать наше самопредание, доказать свое не, не каждый может. Мы можем многое делать, зарабатывать деньги, говорить какие-то лекции, обманывать людей под, под видом проповеди, как здесь, например, те кто живут на Дипе, очень мало кто знает о том, кто такие Ничананда Гуранга, даже живя здесь в местных явлениях, кто не знает, что говорить о каких-то других людях. Вот есть пословица learned, такая, что благотворительность начинается с собственного дома. Сначала пытайтесь привести в порядок себя, и если вы не сможете себя привести в порядок, что я имею в виду, если вы сами достаточно искренне, Совершайте баджан должным образом, если вы искренне, то автоматически благодаря вашему примеру, вашему баджану, люди ближайшие люди, ближайшее ваше окружение, но обретет какое-то благо, просто говорить, ничего не делать, это мало, как можно видеть какие-то лекторы. Но ну, можно видеть, часто видеть, что no какие-то люди только personal, говорят, а ничего не делают из того, что не говорят, не могут только говорить, не способны следовать lecture. своим собственным словам. People are hypnotized, they are buying, give me. This way as present, Harikatha, there is a, you know, drop of Harikatha. Terminity of Harikatha. There is no actual Harikatha. И редко можно встретить подлинную Харикатху из-за того, что мы игнорируем Гуру Некоторые еще препятствуют, чтобы они говорили о There is a feminine no, Harikatha. At present, we like to insult Guru Vaishnav, ignore Guru Vaishnav. We are making some plan and program, some conspiracy, stop Harikatha. It is the arrangement of Maya. Maya cannot allow you to become Niskapat. И вот под влиянием маи, так некоторые пытаются не то, что не слушать, а даже мешать Харикатхи. майя, она мешает нам стать искренними. Это. Это в за Майя так происходит. И так мы должны принять решение, что мы Гуру что мы слу слуги нашего Гуру и Майя. Если мы посвятим Gurdash. себе Гуру, то по-настоящему, то майя не Gurdash сможет как-то повлиять на нас. Гуру это, okay. это одно из лучших, один из лучших <святых> титулов, тот, Титул, кто готов посвятить свою жизнь своему Гуру. Посвятить нашу жизнь ради подлинного садгуру, это должно быть цель нашей жизни. И поэтому Бхагаващий Кришна говорит Судамабибра, что он, и, и вот и Кришна говорит, что он недоволен Дарма дарма It's not bad. I'm not speaking bad. Никто не говорит, что семейная жизнь по многих если отношениях в ровно очень хорошая. <звлевание> That you are Порядочная семейная жизнь гораздо лучше, чем какая-то беспорядочная. Кто-то думает, okay. что совершая Арчану, он может стать счастливым. Но перед Арчаном мы должны понять, что в этом материальном теле, материальными представлениями о жизни, наша Арчана несовершенна. Перед тем, как начать Арчану, есть такая мантра. Нужно совершить Будда шудди нужно очистить себя. Махапрабху научилась. На хамби это шлоке. Это называется Будда шудхи. Чищение своего материального моего тела. Также в арчане Арчен описывается. Девам Если вы, мы поклоняемся деватам. -бога. Находясь на материальном уровне, в этом большая разница. Наша Арчана не может достичь этого уровня. Мы арчан вроде делаем, практикуем что-то. Но Арчана наша не может достичь этого высокого уровня. Но если Бхактипа Мапули Дугасайма Харсира совершает Арчану, это необычная Арчана. Это арчана полная любви, то как лалита, она совершает арчану по божественной чите. Люди думают, что некоторые обычные материалисты думают, что сила богтипов будет гораздо сильнее, проводит Арчану, как обычные начинающие, преданы, Но он проводил Арчану с таким чувством, которое невозможно объяснить. Оно за пределами объяснения, за пределами философии. Это вопрос прямого чувства. Это не вопрос каких-то споров. Это вопрос такого ясного, прямого чувства и будем пытаться спорить, If you start argument, то мы все потеряем. это не вопрос я не я не сто... доволен арчаной или совершенной жизнью <coughs> домохозяев. <coughs> И также не, не удовлетворены различными видами аскез <coughs> тапаси. <coughs> Упасан, пасты, если кто-то слишком много поститься ради блага своего тела или еще чего-то, это не имеет никакой связи с Бхакти. Если вы поститесь по вас, значит, что вы приняли решение находиться рядом с Го, Вашниром и Бхагаваном. Но <у -по -ваш> no, вы думаете, что у вас только пост. Почему я не получаю Бхакти, Я так много тащу, но я, иногда более выгодно, более более благоприятно есть посад честь Господа. В читании читамлюте говорится, что служение просадды ⁇ это тоже баджан. Махапрабху, когда раздал просад, он очень много раздавал каждому. Столько, что один человек не мог обычно съесть за один раз. Но после того, как мы приняли просад, нужно что-то делать, а не, не спать. если вы слишком много принимаете просад с чувством, что вы принимаете просаду, то, просад, то этот просад. Nice, <пороче> <пороче> Но ну, <то есть>, если <пороче> по, с, принимать пост с должным чувством, с должным отношением, то он не создает, не, созда... не создаст никакой лености в нас. <пороче> значит, вот, посты, и... И вот это, упа, упасам, значит, вот упасам посты, вот этот упасам, значит, пост, значит, да, все более глубоко <пороче> разобрать. Ничего. But here meaning under the guidance of Guru Vishnuam, you are trying to control well, yourself. Уж что то что помогает нам. Our associ bonuses is not allowed. What we are doing hari hearing, controlling our you know character, behavior, everything. We are fasting It is all, it's all allowed. И вот наши простые, то есть аскезы как разрешены, но не такие. Не, не, не, не суровые, то есть просто просить вакады, явление вишнутату и такие прочие. Простые аскезы, они благоприятны, если очень строго совершать аскезы, то обычно это ни к чему хорошему не приводит и служень... служением города всем сердцем это служение города может дать нам полное удовлетворение и если мы служим годы всем сердцем, то этим служением Кришна доволен. И вот поэтому мы заняты обсуждением славы Ващнава в день их явления и ухода. Почему? Потому что день явления и ухода Ващнава, если мы обсуждаем, их то можем обрести великое благо на пути нашего Божьего. Мы должны помнить, и это даст нам великое благо, огромное благо. Да не явление ухода Вашнава в эти дни у нас есть возможность предложить Пушпанджеле, вак и их лотос на стопам, мы можем прославить их. Если мы прославим их, то это поможет нам освободиться от таков мая от влияния сатва Раджа и и сегодня день ухода Апираматакура. И вот сегодня день ухода Апираматакура. Он вечный спутник Кришны. Он вечный спутник Говаранги Махапрабху. И вот его имя Шейдам в Кришна Лиле. In Krishna his name was Кто такой Шейдам? Shydam is the elder brother И Junior, I mean, <coughs> not senior, senior Radharani, junior Anangamangyuri and Sridhan Prabhu is the first. Follow. And also Sridhan Prabhu has a very sweet personal relationship. Sakkara. Sakkara. Sakkara. Sakkara. Sakkara. Deep имеет близкие дружеские отношения с Кришной. Вот эти Кшидам, Судам, Мангал, вот этих несколько этих Губов, у Кришны с ними близкая дружеская связь. Кришна, он не может... Он не, не имеет, ничего не скрывает от них. И близкая, такая, близкая дружба значит, что мы не, ничего не скрываем от своих друзей, и также Кришна, он ничего не скрывает от них. И этот Шидам Прабху, когда Кришна оправдал Свою лилу в арендование, вы не можете поверить, когда Кришна отправлял Свою лилу во арендование, Кришна свалилась со всеми саками. И когда Кришна уходила из Варджа и в то время Сидам Прабу вошел в Пещеру Гуратхана. Он не мог потерпеть разлуку с Кришной. Он медитировал в такой игрочей лиле. Лила, она Вот here в этой в этой Браманде Кришна отправился из Врадзе Дамы в Матхуру, а какой-то Абрамаде Кришна совершает Свои Вечные Лилы. И вот Сидан Он вошел в пещеру в Гаватхане и медитировал на Вечную Кришна Лилу. Долго, тысячи лет. Никто не знал, где Шидам. Он попал. И этот Шидам, когда Гуранга Махапабура явился, когда он совершал Балиалилу, когда Гуранга Махапабура вырос, и вот когда Гуранга Махапрабху начал совершать такую лилу юношеского возраста, вот Махапрабху, вот он, когда начал, тогда он начал являться Санкхиртан Лилу, хотя с самого детства, когда Гуранга Махапрабу родился он, явился он уже что-то делал, чтобы распространить -киртан, Когда он, он плакал, он, он плакал, а прекращал плакать только тогда, когда люди повторяли святые имена Господа. И вот и позже он явил уже такую более активную лилу Сан -киртана. Все вечные спутники Шивана Махапрабу, они являются в различных формах. В тех или иных формах они всегда являются с ним. Шиванандасен явился как Чампакалата. Сорок гусяй лели саки. Сорок как лели саки. Гайраманда. Гайра ванда да это веща как саки. Нитананде Баладев Баларам. Все а, они пришли из Кришналилы а, они, а, а, а, они пришли в Горалилу не что дома Нанда а, баба а, вместе Садев Давеки они тоже явились в этой лили в, другой, Нараджи, в, Нараджи, в, в этой в горе лили в другой форме. народа так явился в другой форме. И вот они пришли, чтобы на, насытить лилу, поскольку один бхагаван не может являть лилу, ему нужны спутники вместе со всеми преданными. Мы, и мы должны понять одну единую Татва. Нельзя просто взять и выкинуть преданных, нужно взять всю Бхагавану, Адаму, Наму, Билу, всех спутников и все остальное, все вместе. Одна единая татва. Мы должны очень осторожно, внимательно понять это все. Когда я говорю, что у нас не должно быть никакой дуальной концепции, это не значит, что это не Когда я говорю, что это моя вода. дуальной концепции, это значит, наше гаудихучество... Здесь адвагиан а татвы, значит, не должно быть но никакой дуальной, дуальной концепции. Но я много раз говорил об ачинь беда беда татвы, она непостижима. Одновременно единство одновременное единство и различие. Это одновременно единство и различие. Зовется Гаудидаршан, Даршан, основанный джигасая падам, очиньте а беда беда татва, она очень научно. И вот то, с чего я начал, когда мы думаем о Бхагаване, о преданных, когда мы думаем о других гуру, о нашем гуру, мы видим разницу между всем этим. Но это не хорошо. Мы должны понять, что садгуру подлинный садгуру, не Гура, Манщика, именно подлинный садгуру Это одна единая, уникальная татва. И все вместе они понимаются под Бхагавад и Вигьяну. Каждый не может узнать Бхагавататтва. Нарядка Можно почитать, как много людей в мире. Сколько там? И среди всех этих людей, мы самые удачливые, мы приехали в в Мэппу. Мы не можем определить нашу удачу. Мало кто может слушать такую харикатху. У нас есть шанс слушать такую харикатху, но все же мы сожалеем. Мы не можем представить нашу великую удачу, даже полубоги одни выражает желание иметь, родиться в Индии, чтобы у них была возможность общаться с чистыми гурвашинами, слушать хрикатхотних. мы должны предаться лудостным стопам. Татва кто может даровать им всю тату только и только мы должны предаться лотосным стопам такого Татвагиани Махапаруша, кто может давать вам полное благо. Сила покупать говорит, я не могу предаться лотосным стопам какого-либо иного гуру. Я могу предаться лотосным стопам такого гуру, дарует мне подлинное высочайшее благо. Об этом я буду в понедельник говорить. О Гуру Татве. Та Гуру Татва, подобно потоку реки, она может взять и унести нас в, в, в трансцендентный мир. И вот этот поток премы может прийти в нашу жизни, унести нас в тот трансцендентный мир, Пакрита Джагат. И таким образом, вся Can, мы должны, мы можем узнать ее, Таттагьяна Махапаруша, но есть uh, разные условия. И вот те, кто они Махапаруша не могут видеть, есть у нас преданность или нет? Пранипатэно. Парипашно. Если у нас самовоображение? Кто, кто я? Откуда мы пришли после того, как мы оставим это тело, где окажемся дальше? И таким образом здесь описано. И вот здесь Сева. Это главное мы должны совершить его если мы совершаем Саву, то несомненно мы обретем великое благо мы должны занять себя в служении и в этом техника харибаджина чтобы занять себя в голосе все время Агара Сатаген Ган Она должна проникнуть в наше head. сердце, иногда можно видеть, что кто-то кто-то слушает в одну ухоню, входит и с другого выходит. А в сердце ничего не остается. И вот помните это бакте. Like so и сейчас я хочу обсудить нечто особое. Абхирам Прабу. Вначале можно вспомнить в Дживотатве. Вы уже слышали, слышали, там я сказал, Some что от Баларама, Баларама расширяется, then, и из него, из его экспансии саки, и все остальные происходят. И вот Шидам. Это необычная душа. Шидам — он вечный спутник Кришны. Не отлично от Баларама. Шидам. Он принял прибежище в, в, в, в пещере в Гаватхане совершал медитацию тысячи лет, никто не знал, где этот Шидам, Гурангамаха когда Гурангама Махапрабху явился Санкиртан Расу то Гурангамаха Прабху подумал, где же мой, мой... Шридам? Гурангамаха Прабху дал указания Нитянаде, чтобы тот пошел Брэндаван. в Риндаван, хотя тот только... только пришел из Риндавана, и там внутри пещеры мой друг Шридам. И нужно пойти и позвать его к нам, привести его. Я не могу почувствовать терпеть разлуку с ним. И вот Нитянанда пошел назад во Вриндаван в форме Баларама. И вот он обыскал все пещеры там на Гавадхане, во Вриндаване, и там Нитянанда обнаружил одну из пещер. Он, он, он находится Shida, в медитации Shida, Shida, Shida. на Лила Кришна, участвует в... в этих Лилах Кришна в своей медитации. И тот позвал его, как-то растермашил, спросил, me? кто кто тут And беспокоит меня? Я тебя не беспокою, я твой друг Баларам, о Баларам. Ты Баларам, да. Баларам, пойдем, Кришна ждет тебя, Кришна ждет меня, да, пойдем со мной, выходи из пещеры. Я не могу поверить тебе, поскольку Баладев, у него плуг и этот, в общем, отличается он от тебя, не могу узнать, докажите, что ты Баларам. Нет, это no, no, сказал, что нужно проверить, But Баларам ты или нет. И как же проверишь, Baloram, если, ты баларам... kishna, kishna, kishna, imagine, to... если ты Баларам? если ты Баларам, то можешь a... совершить парикрам в течение четырех хлопков, в течение времени четырех хлопков руками, хотя Гаватхан достаточно большой, и обходит, вот ну, каждый день пытается, когда он там иногда даже два раза за день получается. Ну, а... А, в то, а еще в то время, когда Талила была, в то время Гаватхан был больше, это сейчас он мень меньше стал, и поэтому диаметр этой париграмной дороги меньше. А в то время uh, Гавадхан был до Нандаграма, потом он стал уменьшаться. 24, 24. Сейчас около 23 километров, 24 четырех. Это достаточно большое расстояние во время той so было Крем. еще раньше. Вот Шидам решил проверить. А, а, я а, тошни. Не, не. <плёжение> а, а, не, не так я понял. То есть нужно you know, вместе с ним обежать Говардхану. Говардхан четыре раза хлопая kind of и повторяя именно Кришну. И вот, в общем, они собрались и пошли бежать вокруг Говардхана. И в то время, Сиддам Прабху, перед тем, как присоединиться при, при к этой горе Лили, у него есть особая сакти, он явился в форме прекрасной девушки. В общем, он привел Шакти из себя, поместил в какой-то... Шакти в виде прекрасной девушки и поместил эту девушку в... Сундук какой-то кинул в реку, Hubi. в Емуну, и, и, а да, и так, и так, и, так и, течением и, донесло и этот, его шахти, до хугли. Это, это отдельная история. история. И вот Шидам пришел с Нитянандой. С Шидамом он очень высок был. Ни, Нитянада, но Нитянанда родился в Кали-йогу. Поэтому Но рост меньше был, а Сидан был гораздо выше, поскольку он еще в дапар йогу родился. И вот он был ростом всем локтей. А в каль вот это рост обычно не больше семи футов у uh, человека. You know, и вот так он дошел до Гуранги. И вот они обнялись, начали плакать от радости, и Кришна сказал, resistance. сейчас моя неудов, неудовлетворенность yeah. ушла благодаря тому, Because что ты пришел. Поскольку они все помогали Гуранги Махапрабху проповедовать славу Харинам Санкиртана. И вот Гуранга Махапрабху посоветовал, Шридам, ты очень высок, не можешь. Лю люди боятся тебя, лучше, если ты станешь меньше, и как помнишь, в Кришна -лиле, я и ты. Um, you know, Balaram catching your left hand arm and catching your right hand arm. We are swing. We are catching like a you know, branch of tree, and we are swing. We are swinging. You can remember? Yes, I can remember. So he is Balaram and Krishna. I like to swing by catching your leg. Okay, Udu. This way, Balaram left hand, Krishna right hand. Ну, в общем, сделали его роста меньше, до да, обычного человеческого роста, чтобы ему было удобнее общаться с людьми и не выделяться на их фоне. И вот Revo. в Багву, там тоже история есть. Брама... В общем, какой царь какой-то вместе с Ревоти, жена его была, отправился на молоко, и, и вот они ждали Браму, пока там, там праздник какой-то был. Они ждали, пока закончится и вот Этот э, царь сказал, что проблема, пришел к тебе, поскольку не могу никого выдать. Свою а, дочь точнее, свою дочь Ревоти, за кого-то она очень прекрасна. Брахма сказал, "Ну, сейчас можешь вернуться на землю, на притхиве. И ты обнаружишь, что сейчас конец, два пары юги. Ну, как я тут, кстати, югу к тебе пришел, но ну, пока ты ко мне добирался назад, пока вернешься, все кончится. Поскольку Брахма очень дол долго живет, пока Брахма там слушал свою музыку, какой-то праздник был. В общем, а пока царь его ждал, то уже прошли много тысячелетий. И вот когда Энштейн думал о времени, он сходил с ума, не мог объяснить это, что такое время. Это отдельная тема. Но no, я, я тоже, когда думаю о том, is что такое it? время, не могу понять, это бесконечное it? время. А кто я it's it's по отношению к нему, я столь мало живу по отношению к этому всему времени. И таким образом. Наш Брахма говорит, ты вернуться, найти И вот когда ты вернешься на землю, ты видишь, что Кришна и Баларам явились на той земле, и ты можешь выдать свою дочь замуж за Баларама. А остальные все будут люди короткие. Когда вот он со своей дочерью вернулся, Брамалоки действительно увидел, что все поменялось. Сатья Юга давно кончилась, Значит, с два по югу, все стали короткого роста. В Сатья люди были высокие, и, соответственно, здания их тоже были соответствующего размера. Сейчас люди стали короткие, соответственно, все двери, окна и прочее тоже короткие и таким образом работя вернулась вместе со всем этим и <coughs> амабаларам <coughs> сделал <стал>, ниже <coughs> ростом чтобы она была такого же now, примерно роста как он и вот ниче баларам, баларам и кришна Буранда, гуранга и вот они тоже so yeah, сделали такого обычного роста. И вот они достигли Канакура, это Шипат Абхираматакура, это по пути к Таракешу, Мухадеву. там есть место, Боже на Апьям Он встретился с женой. Вот. Это долгая история, вот это. Вот это шахти, которая поместил сундук а, с видами, а, и послал по течению реки. Это, это вот а, доплыл в сундук. Хухугли его поймали, как-то там открыли, там вот была жена это, Малини, она потом стала женой. Это Абхирам такого полама. И вот я была. И вот И вот это. А вот это Шридама Махапрабху переименовал в Ширидама Махапрабу переименовал в Абхирама. Абхирам Такур. Он имел необычную силу. Даже множество слонов не могли сделать ту работу, которую он выполнял. Абхирам такого совершал лилу. Совершал грехастико лилу. Однажды во сне Гопинадх пришел и говорит, я в этой кунде. Ты можно здесь э, коп, копать и найти меня и ну, начать поклонение мне. И вот это Абхирам Кунда, она очень чиста, И там проявился Гапинад. Сейчас ей тоже поклоняются. У Абхирама такого не было. Не, не было детей, у него было, были ученики, и один из них, Кришна Гопал, он лучший, поскольку Абхирам Такуру сказал, что сказал, у него не было детей, он принял этого Абхирама в качестве ребенка, в качестве сына и сказал, что ты должен следовать мне. И таким образом, his, и он, <coughs> его, ну, они с, с этого Кришна Гапала, они совершают служение, что сейчас происходит там, я не знаю, я там не был давно. И вот Гапинат проявился с этой кунды. Это святая кунда. И Малини Деви, она взяла божество Гапинатха на кухню. Храма не было Тогда она взяла его на кухню, и там она готовила для него и говорила с ним. And talking with и говорила с Гопинатком. <coughs> Один mm, день большой праздник. Большой фестиваль. Очень большой фестиваль. The occasion of manifestation of И вот был праздник yeah, в честь явления этой гопинат Виграхи. Они организовали Нитянанду Гурангу, пригласили их, они пошли туда, совершали Киртан. И после этого. Ну, как его, он самопроявляемый был, просто организовали праздник по случаю дня его явления. И был большой пир, множество людей принимали Прасад. Горанга Нитянанда, все спутники, они... Мы сидели под деревом бакула, и там принимали просад, это другая история, попозже расскажу о ней. Это очень обширная история, мне неудобно ее сокращать, но что делать? И вот он там. И, там, рикшу, Горанга, нитанга, и вот там эта бакул в рикшу, появилась чудесным образом. Он Where воткнул ветку баку Where в землю и быстро выросло вырос большое oh. дерево бакулы. И под этим деревом нитанга, а, преданные в главе с смакапарбуне Тиананда они и при принимали просад Абхирам. И можно вспомнить, что этот Шидам хотел проверить Баларама во время а здесь, наоборот, Баларама, форме хотел проверить этого Шидама в форме Апирама. Вот Баларам сказал Паванадеву, Паванадев – это бог воздуха, полубог воздуха, ветра. И вот он сказал, you know, сказал, когда Малини, малини, малини can, can будет служить, раздавать просад, но соответственно с этим стандартом голова должна быть покрыта. И Никинанда сказал, когда Малини будет раздавать просад, ты возьми и сдуй покрытие с головы и посмотрим, что она делать будет. Но в иде неприлично считается, что не покрытая голова. Хотя бы кусочком сари должно быть покрыто. И вот, когда начала раздавать просад, тут пар где возник и... Но почти это покрытие с головы слетело. И этот Абхирам сказал, почему бы тебе не проявить еще две руки, чтобы держать головную в во время ветра. И тогда все, все поняли, что она необычная женщина. И таким образом все поняли что Абхирам Такур, он э, э, э, Шридам, а это его Шакти, его жена это его Шакти. И таким образом, И таким образом наш Абхирам Такур много раз, он совершал проповедь вместе Когда с Нитян Андрей Горанга, не посещали различные места. Общерам такого он совершал. Он принимал, вот он проповедовал и принимал учеников, и потом после ухода Махапрабху началась особая... Ассоба пропомит, апирама. Обидам was doing special preaching. <coughs> After that, there was one big log, wooden log. Wooden log. One day, taking up the log and и вот однажды там была как как можете... как какая ветка, ветка, точнее бревно, и этот Апьям э, взял это бревно, подобное флейте, очень с легкостью, хотя до этого 50 человек одновременно so, не могли поднять его. Что uh, I mean, mm -hmm. mm -hmm. это чудесно было? Yes. Абхирам. Yes. Когда Нити надо mm -hmm. его прийти в Навади, сказал, что не могу, не надо Нитянада заново родиться с этим телема, не могу прийти, но Нити пообещал, is, что ему не нужно рождаться. Но все, кроме Него, родились в новом теле. И поэтому Шри сказал, что не могу пойти, а. А. а тут сказал, что не могу опять родиться, чтобы встретиться с Кришной, поэтому не пойду никуда. Баларам сказал, что можно не рождаться, а в этом теле пойти. И вот в этом теле два проюги Он пошел, чтобы встретиться с Кришной. Единственное, что Баларамон, so, kind of сделал его рост короче, потом активно проповедовал, и один главный его ученик был Кри Кришна Гапал, И когда Гуранга Махапрабху <coughs> ушел из этого материального мира, Махапрабху был недолго в этом мире, 48 лет. До 24 лет он жил как домохозяин, и потом 24 года принял Саньяс, и 24 года он проповедовал 6 лет был в Южной Индии, там проповедовал остальное время в Пуре. До этого еще уходил, а последние 12 лет он был в Пуре, совершал баджан, то есть не так много. Когда Гуанга Прабху шел по его милости, наш Абхирам Прабху Beating the people, whip, chabu in Bengal, whip, big whip. In a sea there is one special fish, long tail. That tail they cut and make whip. If one whip, you know, if if you get you can die. Oviram <coughs> Thakur arrange one whip. What for that whip? To beat whom? Well, it is one kind of lila. В общем, он получил какой то вы какой-то или что-то подобное откуда-то. <связи> но... И вот если он это был... Но В откуда-то плетену-то получил, необычную плеть, если он кого-то ее задевал, то... Way, а в общем, если кого-то этой теплицей, so, то эти люди получали Кришна прямо. И Абхирам Праву если таку, если а, кто-то... А еще у нее было особенность, никто не мог потерпеть его поклон. И Абхирам Праву совершил... With, with, with Проверить, кто обрел подлинную гору крипа, что он пойдет Дифры и проверит. Разные он, разные в смысле божества не они могли терпеть его поклон, и вот он, везде. когда кланялся каким-то Божеством, они разламывались. Это, это был признак нет. того, что божество не настоящее, и настоящие божества не не разламывались после его поклонов. Но это долгая И история. И вот беднорукий он пошел кланяться каким-то божеством. Ну, эти божества не, не не разломались после его поклона, а много других как раз разломались. Это долгая история. И вот Абхирам Таку, он проверил Вера, Вера Бадро. Вера Бадро – это Сунитинанда. И Абхирам он поклонился ему. Тот засмеялся. Он Махавишну – необычный человек. В и вот он поклонился Вирабадре, а тот не получил никакого вреда, и тот понял, что он обрел милость Гуранги. И таким образом, а Перамтакура он клонился Гаматти Такуране, дочери Нитянанда. Но он с ней тоже ничего не произошло. А я понял, что тоже, что, что, что на настоящие обычные люди, которым он клонился, они помирали поскольку не могли потерпеть могущество его поклонов, мощь его поклонов, и вот он ходил проверял. Однажды. Но ну, я тоже рассказывал, но не в хронологической последовательности, иногда меняется. И вот когда Гуанга Махапрабху являл его в Гамхире, пришел слух, то, что Абхирам приходит, чтобы проверить Гупал гуру с вами. Кто-то говорит, что Гупал Гуру получил полную милость Гугаранги. Однажды Махапрабху благословил его. Когда он шел, пошел, пошел в туалет, явил такую лилу и, и, такой лило, и на, ухо, на ухо намотал священный шнур и а другой рукой держал язык, а этот Гупал Гуру Гасвами спросил, почему ты держишь свой язык. А потому что он не слушает меня, всегда повторяет святые имена, что плохого этом. Так хорошо. Всегда и везде мы должны помнить и повторять святые имена, почему ты свой язык держишь. Махапрабху обнял его, поцеловал, сказал, что да, с сегодняшнего дня все будут знать тебя, как Гуру, ты дал мне такой прекрасный совет. That's why in story, И you know поэтому в сикхастыке есть одна шлока. Нам намакари, на практике показал, дал совет Махапрабу на основе этой шлоки, что нужно... Всегда воспевать святые имена, вне зависимости от того, что где и когда мы находимся. И вот узнали, что Абхирам приходит, чтобы проверить Гаполу с вами, сколько милости он получил от Гуранги. И действительно так. И вот кто-то начал опасаться, что этот Гапалгуру гуру помрет от его поклонов. И тот поклонился этот Абхирам гопал-гуру, никакого вреда не произошло. И вот тогда все поняли, что он получил милость. И вот Абхирам Прабу имел такую силу особую. Он, Сиддам Прабу, старший брат Радхарани, необычный человек. И таким образом, это долгая история. Если буду говорить про Малине, это еще долгое время займет, но времени мало. Мы so, молимся лотосным стопам Абхира чтобы обрести его милость, чтобы все скептики Говангени отдавали нам свою милость, и мы смогли продвигаться a... по пути Баджана.